Друзья, всем привет! Кто присоединяется сегодня вторника, значит очередной прямой эфир от команды Ламбрес, нашим экспертам на самые актуальные темы. Эксперта мы как раз ожидаем, поэтому пару минут всех рада приветствовать. Вижу как раз и нашего эксперта. Андрей, добрый вечер. Да, вас тоже я вижу и очень, слышу. Очень рада вас слышать. Взаимно. Надеюсь, меня видно. Ну, вроде да, видно, да? Да. Вроде да. видно. Хорошо. Чудно. Отлично. Друзья, пока мы все собираемся, представлю нашего уже любимого и неоднократно да. любимого эксперта, главврач Сих Бьюти Клиник, врач-косметолог и преподаватель Андрей Федоров. Правда, мы э, очень рады, что вы соглашаетесь каждый раз с нами пообщаться, потому что ваши эфиры набирают большое количество просмотров даже потом, потому что это невероятно интересно. Вот я поэтому готова... соглашаюсь, это тешит мое тщеславие, и я поэтому всегда соглашаюсь. И рад бы отказаться, да и не могу, видите ли, вот. Пока все у нас собираются, кстати, смотрите, вот интересный довольно тоже пример по поводу, у нас сегодня другая будет тема, но по поводу розации. Да, вот это еще называется болезнь кельтские приливы, она называлась когда-то, ну, потому что ассоциировалась со светлыми фототипами. И вот смотрите, mm -hmm. я как раз хороший пример, сейчас я постараюсь выбрать какой-нибудь цвет, где это более заметно, да, вот хороший пример, когда вот уже, что называется, пора что-то делать. То есть есть генетическая некоторая предрасположенность к слабости сосудистой стенки, и за счет этого сосуды легко расширяются и перманентно, mm -hmm. в итоге постепенно приходят к тому, что они перманентно расширены. И вот довольно явный признак к вопросу о том, когда пора, не пора, если эта ситуация начинает беспокоить, да, когда первые звоночки есть, когда mm -hmm. можно обратиться на фототерапию, прийти, mm -hmm. да, для того, чтобы устранить первые признаки, не запустить этот процесс дальше. Когда вы видите перепад, потому что в переорбитальной области в области mm -hmm. глаз у нас намного меньше сосудов, и как следствие видны вот белые круги, вот у меня они уже так наметились полноценно, mm -hmm. да, и видна вот эта вот краснота, которая по принципу бабочки, такая вот классическая, начинает э, иметь место быть. Если, например, э, ничего с этим не делать, вот если присмотреться, у меня уже есть такие некоторые красные точки, видите, вот, yeah. Ну, я думаю, заметно. Вот, вот, вот. Mm -hmm. Это уже стабильно расширенные сосуды, которые не уходят в любое время года, при любых mm -hmm. обстоятельствах. Если мы будем какое-то время игнорировать эту ситуацию, то лет, наверное, через 5-7 у меня появятся как прожилки явные, так и, возможно, mm -hmm. сформируются уже первые а, такие, знаете, папулы, то есть возвышения, которые стойко существуют. Первое время они вряд ли будут меня беспокоить, а потом может присоединиться зуд, уже более выраженная краснота, и я более mm -hmm. интенсивно начну реагировать на... Летний период времени, когда ультрафиолет у нас достаточно активно попадает на кожу, потому что под действием ультрафиолета в коже mm -hmm. формируются неполноценные сосуды. Эти неполноценные сосуды, они подвергаются более легкому А-расширению, B, у них стенка такая несостоятельная, что через эту стенку легко проходят воспалительные, провоспалительные определенные вещества, mm -hmm. выходят клеточки в, в просвет да, за, за пределы сосуда. И это все дает нам а, картину, которую мы уже именуем «розация». А, к счастью, mm -hmm. на сегодняшний день у нас есть прекрасные выходы из этой ситуации. А, это лазерные, да, вот лазерные способы решения проблемы. Например, у нас в клинике представлен прекрасный аппарат Air Lace, вот с недавних mm -hmm. пор американский, одобренный FDA, да, как раз неодимовый лазер, он прекрасно убирается отсюда. потому что не все фотосистемы к сожалению могут дать стойкую ремиссию, здесь нам необходимы немножко иные технологии, вот неодим в этом плане очень хорош. Поэтому если вы замечаете вот подобные признаки, как у меня, mm -hmm. особенно летом усиливающиеся, ну в моем случае я еще довольно много бегаю, и как следствие это тоже сказывается, хоть я и наношу солнцезащитные кремы, но все равно это вот дает о себе знать. Вот Безусловно, чтобы не доводить ситуацию до явных высыпаний, до наступления заболевания, я бы настоятельно рекомендовал несколько раньше заниматься удалением подобных проблем. Это не только эстетическая проблема, да, но и в будущем это вполне драматологическая проблема. Но это к слову. У нас у меня, между тем... У меня есть такая история, на самом деле, поэтому мы отдельно еще поговорим угу. тоже про, про эти круги. Да, друзья, тогда я думаю, что мы можем начинать. Может. Сегодня тема достаточно интересная. Это уколы красоты. Тема деликатная, поэтому первым вопросом хочется сразу сказать. А вы рассказываете о своих инъекциях, об уколах, которые вы делаете и делаете ли вы? Ну да, я, честно говоря, не сталкивался ни разу в жизни, пока с филлерами, да, с какими-либо уколами красоты в этом ключе. Mm -hmm. Вот, но мне опять же, вот скоро будет 37 лет, получается что я делаю из того, что мне дает хорошие результаты и, в принципе, нравится. Вот. И также могу сказать, что можно было бы сделать, наверное, чтобы я выглядел, не потерял мужественность, да, не, mm -hmm. не имел бы какой-то немножко такой трависти вид, да, вот, и при этом, ну, может быть, выглядел бы свежее. Вот. Mm -hmm. а что я делаю? Я достаточно с незавидной регулярностью, то есть надо бы это делать несколько чаще, хотя бы пару раз в год. Я делаю ботулинотерапию области межбровья, Потому что, когда я активно по 10-12 часов нахожусь на приеме, я немножко хмурюсь, когда что-то mm -hmm. рассказываю. И когда я читаю лекции, но ну, сейчас я лекции мало читаю, и в основном вебинары, да, а вот когда я читал полноценные лекции, там 5-6 часов, и тоже вот все время хмуришься, хмуришься, к вечеру тяжесть возникает. Mm -hmm. Это у многих мужчин достаточно происходит. Мышцы которые отвечают за сморщивание межброви, они весьма мощные, mm -hmm. и как следствие их постоянный тонус приводит к накоплению определенного напряжения, хочется эту зону помассировать, такая свинцовая немножечко тяжесть, ощущения появляются. Если до такого дошло, то в принципе самый простой путь это ботулинотерапия, просто человек забывает об этой проблеме как таковой на довольно длительный срок. Но ну, мне, например, пока у меня не возникнет вот это чувство тяжести, проходит обычно, ну, месяцев 9-10 по сути своей. Mm -hmm. Вот сейчас уже около года я не Делал область межброви, может быть чуть больше. Вот уже мы видим явный рельеф мышечный, да, сформировался потихоньку. Вот мы видим, как довольно мощные мышцы уже формируют вот этот вот рельеф. Хоть где-то у меня мощные мышцы. Вот, и по сути своей, да, и по сути своей уже требует расслабления, потому что я испытываю дискомфорт в этой зоне. Вот, я также mm -hmm. пару раз в год расслабляю область межбровья, у меня тут одинокая морщина, их было две или три, но за несколько лет, вот как-то эта ситуация, ну, отвыкли они, и ладно. Вот, mm -hmm. кроме того, когда я делаю лоб, это тоже часто и весьма просьба довольно легко можно чуть-чуть приподнять брови без того что я буду выглядеть вот так вот так да, как сова вот а просто делаются инъекции в верхнюю часть мышцы потому что это фронтальное брюшко затылочно-лобной мышцы то есть начинается она вот от сих это мышца идет в сухожильный шлем и дальше он уже переходит в мышцу которая вплетается в общем в область бровей Мышца дружественная, она что-то хотя бы тянет наверх, поэтому сильно ее расслаблять не стоит, да. Но если ее расслабить по верхней порции, компенсаторная оставшаяся часть мышцы немножко даст такое ощущение тугого хвоста. Знаете, вот довольно приятное ощущение, более открытый взгляд, и в принципе пациенткам, особенно у кого есть нависание верхнего века, да, им это нравится. При том, что да. это не меняет мимику. Ну что, ходить далеко, я как бы тоже не скрываю. Да, да я, мне как раз делали по такой технике, механике. Ну да. а, а, собственно, вот вы видите. Подвигать-ка бровями. Ну ладно, ничего, что-то двигается более-менее. Но опять же, мы всегда можем делать мягче, жестче, это все Нет, зависит это мое по пожелание, да. да, мне нравится, да. когда у меня не шевелится, я не люблю удивляться да. ничему, я в принципе, на самом деле, ничему не удивляюсь, поэтому я не хочу, чтобы мое лицо это выдавало. Угу. Ну вот, по крайней мере, ну, если заканчивать о, о, о себе речь, да, себе всегда приятно поговорить, вот, угу. где моя главная такая вот, наверное, история, которая будет меня в будущем старить? В моем случае это, конечно, глаза. Потому что, видите, уже даже когда я их расслабляю, можно видеть уже вот появление не только морщинок, но и кожа становится такая зажеванная, как будто. Естественно, расслабление этой зоны дает сразу, ну, такой более свежий вид, потому что я люблю улыбаться, я такой довольно улыбчивый, и вот, вот эти вот формирования вот этих вот легких маленьких заломов, оно, ну, сразу дает ощущение, что какая-то здесь зона подотекает, как будто, mm -hmm. да, вот, ну, появляются эти вот заломы. То есть в моем случае, по большому счету, вот это такой хороший мужской вариант чуть-чуть расслабить эти области, то есть круговую мышцу глаза. И это не будет броско, это не будет заметно. Сразу человек будет выглядеть просто свежо. Убрать mm -hmm. сосуды, опять же, не будет вот этого явного перепада. Да, перепады не будет ощущения каких-то белых глаз таких в достаточной степени. Сразу тоже человек... ну это не бросается в глаза, он выглядит абсолютно натурально, нету реабилитации, ну, день-два, легкая краснота, вся история, по сути своей, хороший результат на год точно ему хватит. Вот. Он не уйдет в розация, опять же, да, что очень важно, у него не будет стойких высыпаний, которые потом будут приносить ему явный дискомфорт. Вот. Но опять же, некоторые мужчины э, тоже не против того, чтобы чуть-чуть взгляд открыть, э, нависающие веки не всем нравятся, да, в какой-то момент э, вот это вот верхний век может создавать эффект дряблости, определенный да, да вот тоже и... очень нравится. ну вот строение да такого mm -hmm. вот безусловно в этом есть своя фишка своя интересность но пока только мягкие ткани не начали давать вот избыточное нависание, когда действительно это немножко, ну, условно старит, да, условно старит. Mm -hmm. Тогда мы можем вот в том числе мужчине предложить такой вариант, он будет абсолютно шевелить бровями, как ему вздумается, никто в жизни не скажет, что сделана ботулинотерапия, но немножко взгляд будет более открытый, а, безусловно, с годами брови у нас у всех ползут куда-то вниз, Поэтому чуть более высокое их положение, оно делает сразу человека чуть моложе, чуть свежее, да, вот, и не броско, потому что, честно говоря, у меня, ну, мужчин это процент, наверное, составляет 15-20, и, в общем, ну, чаще это 50 возраст, около того, вот, ну, как правило, какие-то люди либо публичные, либо занимающие какие-то должности определенные. Mm -hmm. Ну, вот чаще. Вот, как, вот, моложе хотят выглядеть, в основном, вот, как, как мне показывают практику, вот такие вот, дядьки. Вот. И, конечно, там шаг влево, шаг вправо, он очень чреват. То есть, по сути, своей mm -hmm. главное не доводить до греха. Вот, то есть, чтобы, не дай бог, это не было видно, потому что после этого человека ну, можно получить проблему, он не вернется и так далее. Вот, а, что касательно, вот тут вопрос был да. а, о взаимосвязи костной резорбции и ботулотоксина в контексте появления взрослых изменений. Костная резорбция вещь неизбежная, к сожалению, абсолютно. А что, что а, это? Давайте мы сначала да. расскажем. Это это потеря объема костной ткани, которая происходит с возрастом под действием того, что плохо идет процесс обновления синтеза новой костной ткани и постепенно она теряет в объемах. Это касается и хрящей, поэтому, например, нос загибается потихоньку. Мышечная ткань имеет на это очень вторичное знач... влияние, мышечная ткань имеет гораздо больше влияния на кожу, и атрофические изменения мышц гораздо более выраженно могут сказываться, в том числе после ботулинотерапии, да, на... в плане на коже вот. К слову сказать, вот появилась, кстати, не знаю, надолго ли, вот замечательная моя коллега есть, Татьяна Альсабунча. Очень ее рекомендую, у нее есть классные эфиры, и посмотрите, у нее есть масса полезной информации по поводу, вот, как ухаживать в том числе за собой. Просто вот если часто спрашивают информативные аккаунты, да, вот mm -hmm. я с огромным удовольствием читаю вот, Татьяну. Татьяна Альсабунча, вот она тут появлялась, вот просто увидел, поэтому не могу не озвучить, всегда очень отрадно, когда коллеги ведут качественный инстаграм, не пиарят вот просто я-я-я или беспрерывно какие-то губы-губы-губы, а это действительно познавательно, и человек может почитать и вынести для себя что-то важное, ценное и сформировать главное собственное представление о проблеме. Вот, вот Татьяна одна из немногих, кто, на мой взгляд, абсолютно Человек открытый к общению и делающий интересный контент. Вот простите, что немножко так вот порекомендовал тоже, но вот не мог, не пройти, не, не, не мог пройти мимо, ее, потому что очень я ее как-то вот ценю, увидел. Тогда -то мы подумаем вот сказал, по поводу эфира с Татьяной. Подумайте, если вам удастся заполучить Татьяну, вам повезет. Она человек востребованный, она главврач крупной клиники, да, опять же. Вот поэтому. Что касается резорбции костной ткани, поэтому этот процесс неизбежный. Мышечные волокна имеют... Крепления на костной основе, однако частичное их расслабление не приводит де-факто, конечно же, к резорпции костной ткани. Почему? потому что если мы посмотрим о зонах фиксации такой да, достаточно существенной мышечных волокон то мы не так много расслабляем мышц которые плотно фиксированы к кости там, ну, на всем протяжении раз два это не ведет к тотальному ухудшению кровоснабжения особенно глубокого кровоснабжения это скорее ведет к ухудшению потенциального кровоснабжения кожи поэтому говорить о том что мы можем каким то образом усилить или как то повлиять на процесс возрастной потери объемов костной ткани, это утопично. То есть этого сделать нельзя. Таких исследований нет. И здесь, безусловно, не стоит подразумевать, что это какой-то великий заговор формы. Да, вовсе нет. Достаточно посмотреть на тех, кто получает пожизненную ботулинотерапию по показаниям неврологическим. Это спастическая кривошея, начиная с детского возраста, например. Это различные парезы, параличи, когда на другой стороне компенсаторно развивается избыточный тонус. Если вы посмотрите на судьбу этих людей, 20-30 лет беспрерывной бутулинтерапии вы не увидите остеопороза, не увидите существенных изменений со стороны костной ткани, в то время как дозировки там, ну, поистине, ну, во множество раз больше. Например, средняя дозировка там составляет там у детей даже 100-130 единиц, в то время как мы используем ну ботоксных, например, в то время как мы довольно маленьких объемах используем. Вот. Исследования такие есть, это интересно. Вот. Если есть исследования, буду очень признателен, если вы мне их сбросите, возможно, я ошибаюсь по причине того, что, ну вот интересно, я не читал по поводу неврологических тех же пациентов, поэтому если есть наукоемкая литература, то я буду с очень, большой, очень признателен, если вот вы мне ее скинете, потому что изучу с большим ее удовольствием. Как человек, который занимается ботулинотерапией сам и преподает, да, я, опять же, очень заинтересован в любой информации. Вот, Поэтому, если есть реальные исследования, я с удовольствием посмотрю. Вы знаете, тема интересная, я сегодня на всякий случай еще посмотрю на Пабмеде. пороюсь, может быть, что-то и есть, вот. но буду признателен. Я таких исследований не встречал. Это не значит, что их нет, это значит, что я их просто не встречал. Встречал. Так, едем Отлично. дальше. Да, едем дальше. Мы уже начали говорить о филлерах, о ботоксе, угу. так давайте сначала ведем в курс дела зрителей, на какие как раз инъекции, на какие уколы красоты делятся в основном, по типам, какие основные и, естественно, какие пользуются популярностью. Ну, здесь можно выделить, наверное, несколько направлений деятельности, которые вот, в принципе, производятся. Угу. Это ботулинотерапия пресловутая, то есть, когда расслабляются мимические мышцы с целью уменьшения мимических морщин, существующих в статике. Вот. Безусловно, путь хороший по-своему, -по да. Путь весьма проторенный, поскольку он имеет уже многолетнюю историю, и пациенты, которые делают это 20-25 лет, их достаточное количество. Вот. Путь, конечно, имеющий свои как плюсы, так и минусы, надо это тоже понимать, потому что расслабление мимической мышцы частичное может вести к образованию компенсаторных морщин, может вести к дополнительной отечности. При неконтролируемом избыточном блоке может происходить постепенная атрофия мышечного волокна, ну, то есть мышца все время не работает, организм частично ее атрофирует. Вот. Но несмотря на это, при грамотном использовании, да, это прекрасный путь с точки зрения быстрого достижения эстетики. И зачастую это почти единственный путь, если хочется достигнуть такой вот стойкого эстетического результата, потому что, конечно, отвыкнуть от мимической привычки некоторое количество пациентов может, безусловно, да, но ну, отучить себя, но это довольно сложный путь, и, и главное, что он требует постоянной концентрации и поддержки. Здесь я, честно говоря, не вижу в этом необходимости тратить такие усилия. Мне кажется, что они достойны лучшего применения. Я бы с гораздо большей долей вероятности сосредоточился бы на лимфодренажных массажах и так далее. То есть, честно говоря, тратить час-полтора времени на, ну, скажем так, проработку всех мышц лица ежедневно, а это нужно делать, ну, раз, хотя бы раз в четыре в неделю, ну, не знаю, мало кому это и удается. И здесь я не вижу, честно говоря, предпосылок необходимости. Безусловно, вот лимфодренажные процедуры, да. Глобально спорт считают да, но вот какие-то уходовые процедуры за кожей, конечно, да. То есть подобрать правильный домашний уход, не перегруженные опять же, направленный на обновление кожи. Но сказать, что есть необходимость, осанка, да. Но сказать, что есть необходимость вот бороться с мимическими морщинами путем долгого вырабатывания и поддержания беспрерывного этой привычки, но спорно, спорно. Mm -hmm. То есть я бы с этого начал, если этого хватит, очень замечательно. Если этого не хватает, часто этого, к сожалению, не хватает, или терпения у пациентов не хватает, или даже при максимальном, вот, максимальном, да, вовлеченности в процесс люди видят частичный результат, это нормально. То есть тогда можно немножко довести этот результат ботулинотерапии. То есть ботулинотерапия это, по сути, своя некая, в данном случае можно сказать, профилактика возникновения мических морщин, безусловно. Вот. Это первое направление инъекции, mm -hmm. которое можно рассмотреть. Направление номер два, о котором тоже нельзя забывать, это филеры. Ну, фактически, чаще всего мы говорим о гиалуроновой кислоте. Здесь мы не говорим о маскировке. Здесь mm -hmm. мы говорим о уже вернее не говорим о профилактике, говорим как раз о маскировке. То есть мы каким-то образом маскируем визуально случившиеся уже изменения. Опять же, в ряде случаев я считаю, что это если человек беспокоит проблема, это фактически единственный, к сожалению, путь, как мы можем устранять те или иные эстетические. Ну, скажем, недостатки, ну, с точки зрения человека, если ему это не нравится, mm -hmm. да, потому что эстетика вещь субъективная. Можно говорить, что классно быть полностью натуральным, да ради бога, если нравится, так и пожалуйста. Кому-то не нравится быть полностью натуральным, это тоже его право. Поэтому я против любых навязываний стереотипий и любых таких вот, знаете, жестких сектантских позиций, mm -hmm. потому что, как правило, Любое довольно радикальное суждение, любой активизм, он, как правило, сопряжен с тем, что человек готов положить часть своей жизни, довольно большую, на алтарь служения какому-то делу. И, как следствие, вот самая ирония и, опять же, отсутствие толерантности очень часто таких людей сопровождают, причем в самых, казалось бы, толерантных обстоятельствах. Например, посмотрите на некоторых представительниц, например, феминистического движения да, или феминистского движения тоже зачастую это довольно агрессивно настроенные люди к девушкам на каблуках и так далее, да? то есть они во всем выискивают гендерное неравенство, не все, конечно, но я таких вот встречал, это довольно агрессивно, ну и, в общем, это сравнимо с любыми там революционерами, сектантами, там, буй... буйно верующими, что вот это верь в это, в это не верь, то же самое и любые методики там, кто свято верит в косметологию или в массаж лица исключительно. В общем, тоже, если человек только это не продает, да, тогда я вполне понимаю расчет. Вот Часто это такой ну, фанатизм, надо к нему относиться весьма сдержанно. Поэтому надо все делить на и что врачи говорят, и что говорят не врачи. Особенно если человек прям вот говорит, никто кроме меня, условно говоря, туда не ходи, сюда ходи только, да, там плохой массаж лица, здесь хороший, да, вот это вообще все делает ужасно. То есть от таких людей, конечно, не то чтобы держаться в стороне, а полезное от них надо зацепить. Но, конечно, надо понимать, что, в общем, многие откуда-то растут, то есть либо человек уже приобрел синдром Малышевой стойки, да, у него какое-то мессианство появилось, вот какая-то сверхзадача, сверхцель он пытается излечить, там человечество и, э, подпитывается постоянно положительными отзывами, да, и он уже ну действительно несет какую-то миссию внутри. Такие люди опасны, да, надо ну, можно с ними контактировать, но держаться подальше. Они, как правило, хорошие профессионалы, но, конечно, немножко однобокие. Вот. Ну, или человек такой циничный злодей, это тоже, это заслуживает определенного уважения, но тоже понятное дело, что вы, скорее всего, будете использоваться в его схемах. Поэтому это касается и косметологов, и там, фейс-фитнесеров, фейс-бил и так далее, да. Любые эко-движения тоже, они зачастую имеют перегибы. То есть, ну, если кто-то что-то много хает, то это еще не значит, что он хорош, да. Mm -hmm. Это значит, что он просто, ну, обладает хорошей степенью оручести и, возможно, очень агрессивно к чему-то настроен, вот. Ну, нашим как бы... филерам. Да, вернемся right. к нашим филерам, да, то я куда-то уплыл. Mm -hmm. Вот, касательно филлеров, то есть мы имеем дело с маскировкой неких возрастных mm -hmm. изменений, Должны понимать, что у нее достаточно большая обратная сторона. То есть это ни в коем случае не профилактика возрастных изменений, не боже, упаси. Фактически мы маскируем то, что уже случилось. То есть, невозможно, например, восстановить скудовой объем, добавить и рассчитывать, что на нем будет держаться средняя треть лица, и она никуда не уплывет, mm -hmm. например. Да? Я, честно говоря, ну. Убежден, что это технически невозможно. Нижняя треть лица держится больше на нижней челюсти. Кому как сфортил. Опять же, вес, опять же, векторность лица в профиль больше или меньше. Да? Опять же, разворот угла челюсти. И здесь ну, все просто. Это вот к вопросу резорпции костной ткани. Если у вас хорошая основа, то есть выраженные скуловые дуги, выраженные углы нижней челюсти, достаточно выдвинутый подбородок, неглубокий прикус, и желательно вообще вот, э, верхний и нижний зубной ряд немножко выдвинут вперед. Вот Вам сфортило, если у вас еще не мясистое, что называется, лицо, а такое усыхающее, атрофичное, вам эта резорбция не страшна, как бы она у вас ни происходила. Да? Вот интенсивнее, неинтенсивнее, у вас все равно будет хорошая основа. Если у вас задвинутый подбородок, узкая челюсть, все. Там мы, вот, например, ботулинотерапию не делаем, но нижняя треть, вы обречены на что? На то, что у вас появится второй подбородок, переходящий при избыточном весе в голова-грудь. Да, вот. На то, что у вас брыли, они так устроены дурацко. Тут крепится, тут капсула кулушной железы идет. Здесь одинокая нижнечелюстная связка. Здесь все держит подбородок. Вот это все добро движется вниз. Угу. Чем поэтому больше разворот челюстью, тем больше вам сфортило. Чем больше у вас мягких тканей и чем векторность, профиль вот такая вот, да, опять же, обратите внимание. Скуловые кости. Как мы тут можем вызвать резорпцию костной ткани ботулинотерапии, например? Ботулотоксин не действует на костную ткань, слово, совсем. Эту зону мы не расслабляем. Тут крепятся большие малые скуловые мышцы, еще несколько мышц, да? Но, к сожалению, если вам не повезло, вот, у вас заваленное лицо, вот да, вот такой вот положительный очень вектор, все будет двигаться вниз. А если у вас вектор такой, знаете, плоский, Такие африканские лица, вот эта часть выдвинута вперед, еще и челюсть такая, мама, не горюй, еще и глазки маленькие. Да вам повезло. То, что у вас будет большая дырка орбиты, не сделает вам больших грыж, ничего не вывалится у вас. То есть вы будете Я выглядеть... думаю о своем профиле. Ну, у вас неплох профиль. Вот. То есть в любом случае, поэтому это неизбежность и некая данность. А, к сожалению, филерами эту задачу не решить. От того, что вы создадите здесь филлерами углы нижней челюсти, все равно лицо будет ехать вниз, да, так или иначе. От того, что вы выдвинете филером подбородок, вы можете натянуть эту зону, но именно на процесс старения это никак не повлияет. Что можно негативного получить в плане филеров? Тоже важный момент, достаточно. Да? Мы понимаем, что мы некоторым образом перерождаем ткани. Мы меняем кровоснабжение в этой зоне. Поэтому, безусловно, филеры мы используем по необходимости. Например, ну, например, удлинилась кожная часть верхней губы. Боковые участки губы завернулись. И если у кого-то хорошая развернутая нижняя губа, например, верхняя куда-то частично потерялась. Губки стали более бантиком, они потеряли былую чувственность. Да, разворачиваем губу выглядит красиво, естественно, вуаля. Или другая ситуация: человеку человеку свойственно поджимать губы, да, такие вот как то у нас межличностные отношения, все очень сдержанные, и часто вот эти части, например, теряют в объеме. Конечно, восстановить, если их объем, то вы получите быстрый, молниеносный, в общем-то, хороший результат. Это не отрицает того факта, что вы должны массировать и расслаблять круговые мышцы рта, В принципе, но к сожалению. Потеря объемов, она в том числе заключается в том, что жирок потерялся здесь, увы. Uh -huh. вот. И вы не вернете это только за счет расслабления мышцы. Поэтому да, классный результат, например. Там провалились здесь объемы мягких тканей, ну ушел объем, атрофический такой сценарий, да? Человек стал выглядеть осунувшимся и прочим. Сколько бы там ни обещали вам, что как-то мышцами вы куда-то там этот объем былой возгоните, такого, конечно, произойти не может, потому что раньше этот объем существовал, а потом случилась атрофия его, все. Если вы ведете, например, филлеры, да, вы восполните э, эту зону и таким образом получите хороший результат. Или там область шеи, Но вот эта вот ладно? складки тоже. Ну, тоже в определенной степени. Вот. При этом нельзя ни в коем случае действовать на опережение. То есть, ой, давайте тебя подколем, у тебя там какие-то первые признаки возникли. Боже упаси. Мы меняем скорость кровотока, мы создаем определенные уплотнения, что многие видят пациенты? Например, я об этом много тоже говорю, но это стандартная история. Это не то, что я тут такой умный или придумал. Много на эту тему написано. Да, вот, например, коррекция губ, несколько кратная коррекция губ, как правило, дает сохранение результата на несколько лет, даже если ничего не делать. За счет чего? На УЗИ мы часто там не видим филлер уже, но видим застойные явления, то есть ухудшается отток венозной крови. Губы становятся более чувствительные. Когда человек отекает в какие-то дни, он может отметить, что О, у меня губы еще так прям наполняются. Почему? Потому что отток нарушен. Mm -hmm. И поэтому мы должны в определенный момент говорить, в случае с инъекциями горшочек не вари. Если мы видим стойкий результат, мы получили его да, за счет фиброза, за счет изменения микроциркуляции в том числе, надо от них отстать от эти зоны на некоторое количество, может быть, и лет. И не держать результат на максимуме. Так не бывает. То есть э, здесь лучший враг хорошего. Мы должны пристойно выглядеть. Переборщив, мы не сможем отыграть обратно очень часто. Mm -hmm. Даже если мы потом уберем весь препарат, который там находится, вот эти изменения в жировой ткани сформировавшиеся, которые дают отечность, площадки, знаете, человек там шевелит мимикой э, лицом, там, да, и видно, прям как вот явно зоны плотности какие-то сформировались. Вот этого назад отыграть очень сложно. Mm -hmm. Нужно делать физиотерапию долго, интенсивно, и это не самый лучший путь, я считаю. Поэтому, по сути, свои филлеры мы, конечно же, используем. В ряде случаев без них, к сожалению, очень сложно обойтись. Ну или, пример, у человека уже сформировались кисетные морщины. Это уже кожный залом. Туда попадает помада... Сколько бы мы ни разработали, вот, например, массажами лица над круговой мышцы рта, mm -hmm. в полной мере вот эти сами заломы никуда не пропадут. Это кожная, в том числе, уже история. Да? Мы делаем контур губы, например, более четким при помощи филлера. Создаем там контролируемый фиброз. На год-полтора этот фиброз у нас сохраняется. Вуаля все держится, все естественно, никто этого не замечает. Да? Просто человек перестает париться, что у него заваливается помада, вот и видно, как да, вот эти вот кисет образовался. Это для преподавателей характерно и так далее. К тому же, если человек ведет постоянную мимическую активность, связанную с напряжением этой мышцы, или так разговаривает, да, сколько он не будет ее дома расслаблять, к сожалению, вот это никуда не денется, его манера разговаривать не поменяется. То есть надо понимать границу любой методики. Филлеры это тяжелая артиллерия, но, безусловно, в ряде случаев решение эстетических проблем при помощи филлеров, конечно, дают хорошее результаты, что уж говорить, быстрые результаты, долгосрочные результаты выглядеть прилично можно, если не перебарщивать. Если перебарщивать, скорее всего, лучше вообще ничего не делать, чем делать много. Mm -hmm. То есть человек в естественном виде будет выглядеть лучше, чем вроде бы ровный, но только при определенном свете, при определенном ракурсе на определенных фотографиях. Вживую, ну, мы видим достижения косметологического хозяйства, да, на конгрессах часто это не самый лучший пример да, среди врачей, что уж говорить. Хотя люди вроде бы да, имеют образование профильное, возможности делать что хотят, у кого хотят, то есть разбираются в индустрии, но, посмотрите, зачастую это выглядит не очень достойно. Есть и обратные примеры. Вот я приводил замечательную, кстати, Татьяну Альсабуничу в пример. Вот. вот посмотрите, как человек выглядит, да? Не пренебрегает косметологией вообще, но при этом без фанатизма. Вот надо, надо к чему-то достойному стремиться, надо к чему-то достойному. Если кто-то что-то вам навязывает активно, подумайте, сделайте шаг назад. Это касается и косметологических процедур. Если вам очень много норовят нахлобучить, тормознитесь, соберите мнение. Это касается э, антикосметологических процедур, что вот давайте только не косметологу и прочее. Почему человек так говорит? Он не осведомлен. А чем подкреплены его знания? Надо послушать, надо с разных сторон посмотреть. Да? Никогда нельзя вот, ну, верить никому на слово, никому не верьте на слово. Вот мы будет. сейчас как раз чуть-чуть отошли от э, перечисления уколов красоты. И как mm -hmm. раз на тему того, что вы говорите, вот у меня был вопрос. Я столкнулась с той проблемой, что мне косметолог говорил, что мне нужно делать определенную процедуру. А два других косметолога мне говорили, что она мне не нужна биоревитализация. Я думаю, что мы еще про нее uh -huh. поговорим. То есть как лучше бороться с тем, что процедура не самая дешевая. Я помню, да. что стоимость ее была там, порядка 17 тысяч рублей. Мне говорили, что мне ее нужно делать раз, два раза в каждые два месяца. Uh -huh. И то есть, если бы я не пришла к другому косметологу и он мне сказал, что это вообще не моя процедура на самом деле... Как узнать? То есть, вот, ну, как бы человек придет, ему говорят, что эта процедура сделает себя сейчас самой свежей, самой красивой. Что стоит делать, и как, может быть, понимать, какие процедуры ждут там, своего времени, или, или момент, нужно да. сходить в любом случае к другому, да, косметологу? Так ну, здесь, себя не обмануть. Да, здесь глобально мы, получается, вот видим, какие аспекты. То есть, первый большой момент, который мы всегда оцениваем, да, ну, в перспективе, что нам делать, что нам не делать. Мимические морщины есть, нет. Если есть, то, в принципе, дорога в ботулинотерапию рано или поздно, да, будет проложена, предполагаем. Потеря объемов мягких тканей, если их надо восстанавливать, это про филлеры, да, это тоже понятная история. То есть, потерялись объемы, восстановим, когда придет время филлерами. Дальше по восприятию лица конечно же качество кожи играет ну, очень важное значение светоотражающая способность кожи поэтому половина успеха это правильно составленный наружный уход повседневный домашний здесь безусловно не должно быть сто пятьсот средств на миллионы там да но светоотражающей способностью кожи должна быть хорошая тогда сразу вид свежий да что человек такой о классно выглядит как бы мы не восстановили объемы если у человека Тусклая серая кожа, да, в общем-то, с плохой светоотражающей способностью, он выглядеть свежо не будет. Поэтому mm -hmm. вот это то, что вы должны со специалистом проработать, сформировать и прийти к какому-то консенсусу. Как вы ухаживаете за кожей, чтобы она вас устраивала и выглядела красиво. Я не говорю про внутренние сейчас процессы. Касательно mm -hmm. процедур биритализации, для чего они нам вполне подходят они могут улучшить несколько тургор кожи, то есть вот именно убрать чуть-чуть, чуть-чуть дряблость. Поэтому mm -hmm. область, где кожа более тонкая, область век, yeah. верхний нижний век и нижний века глаз, шея, руки, там, декольте, безусловно, всем практически можно ее проводить один-два раза в год. Скажем так, хуже не будет, потому что mm -hmm. все разговоры о том, что там, ну, это, там вот это уже откровенная, как бы, ну, как безумие, да, не безумие, а фантазии, когда нам говорят, что там собственная гиалуроновая кислота не вырабатываются там все отекает, там потом, но это глупость, потому что беретлизант этого уже через там, пару дней мы не видим там гистологически, да, mm -hmm. гиалуроновая кислота очень хорошо изучена, и в том числе ее влияние на те или иные свойства кожи. Вот, поэтому беретлизация не способна, к сожалению, да, дать долгосрочный какой-то прям вау-вау эффект, вот, но тем не менее улучшить вот этот тургор кожи, наполненность она может. Плюс за счет перестройки кожи мы можем поработать с мелкими морщинами, а их, они будут менее заметны, именно кожные морщины, да, то есть вот, менее заметны будут. Поэтому по сути своей процедура неплоха для, в первую очередь, если говорить про лицо, тонкокожих, прекрасный сценарий. Mm -hmm. Для практически всех в области шеи, декольте, кистей, рук, конечно, да. Вопрос, сколько вы на нее потратите и насколько это для вас весомые деньги. То есть в любом случае алгоритмичность действий, на мой взгляд, первичнее, если вы хотите выглядеть свежо. Устранить какие-то нюансы глобальные, которые вас не устраивают. Например, там Губы стали маленькие, ну, давайте их вернем и былой объем, там, да, например. Там. В области глаз провалилось все, ну, давайте за, немножечко уберем это при помощи филлера, вы будете свежее выглядеть. Там. Скула, опять же, фракционировалась, сформировался носогубный такой валик, тут высота, здесь провал, да, не очень красиво. Ну, давайте уберем, почему нет. То есть, вот, в любом случае, ботулинотерапия, хоп, сразу стерли с лица некое количество мимических морщин, сохранили мимику, не надо терять индивидуальность, становиться глянцевой, да, полностью, вот вы просто выглядите свежее, и все, вы просто, ну, как свежо выглядите, вот все, подобрали наружный уход, убрали пигмент сосуды, если он есть, да, потому что это на коже сильно выдает тоже возраст, это дает, ну, не очень тоже вид, вот, и потом... Потом, если у вас есть финансы, почему бы не провести биритализацию? Если у вас много мелких морщин, кожа потеряла свой былой тургор, то тогда, да, биритализация, возможно, ваша первичная процедура. Mm -hmm. Но, скажем так, поскольку она соответствует критериям «не навреди», да, зачастую косметологами, на мой взгляд, она вводится как дополнительная, что, мол, хуже не будет. Ну, это действительно во многом так, mm -hmm. да. Но, как следствие, она довольно агрессивно навязывается. И если для вас за курс там ну, там, 20-40 тысяч рублей это деньги, скажем, такие, что вы ну, для вас они большие, и вы ждете от них, прям вау, результаты mm -hmm. не надо в это играть. То же самое, например, как безоперационный смаз-лифтинг, так называемый альтертерапия, ультраформер это хорошая методика, когда надо немножко второй подбородок убрать, первые признаки изменения овала чуть-чуть изменить вот это все будет. Но если mm -hmm. у вас все уехало вниз, вы потратите большие деньги, не увидите того результата, который, как с смаз-лифтинг, вы предполагаете. Да, если это деньги для вас не такие, что ну давайте попробуем, все равно. Я понимаю, что супер результаты, возможно, я не жду. Просто немножко лучше станет, уже хорошо, без проблем. У всех разный доход, да. Mm -hmm. Если вы из последних сил собрали, плохая идея. Вы просто потратите деньги. То же самое с бюритализацией это хорошая процедура, но не самые первичные, скажем так, да, mm -hmm. для многих. То есть она для толстокожих, у которых поры э, mm -hmm. в области лица, это, ну, хорошая процедура, но, наверное, нужно сначала выстроить уходовые процедуры, убрать сосуды, убрать, побороться с отеками, да, ну, вот эти вот вещи гораздо важнее. Ну, просто mm -hmm. это моя как раз история, что я плотнокожая, и mm -hmm. я не видела результата. Ну, да. То есть я не то, что там вау, а я так, ну, вроде посвежее. Ну, да? вроде что-то, да. То есть, понимаете, я вот я как не... бы для вроде что-то просто вопрос какой ценой. То есть для кого-то это слишком дорогая цена, для кого-то дорогая цена это ходить в Папула там пару дней, да? угу. Поэтому я ни в коем случае не говорю, что это плохая процедура. Просто это, возможно, процедура не всем вот прям... Вот каждому с порога, беретилизацию, и ты выйдешь другим человеком. Да черт из два, ты другим человеком. Другим человеком ты можешь стать, а не выйти, к сожалению, большому, да, лучшей версии себя. Единственный вариант – это долго, уныло, на протяжении жизни поменять некое количество привычек, просто сформировать некие для себя каноны жизнедеятельности, которые, к сожалению, никому не нравятся. Держать осанку, следить за гибкостью, за растяжкой. Опять же, контролировать уровень стресса. Безусловно, контролировать, что вы едите, контролировать вес. Ну, то есть, большие вот эти вот вещи, которые никто делать не любит, по сути, своей. Сдавать ежегодно довольно большое количество анализов, тоже ненадешево. Найти mm -hmm. специалистов, которых смогут расшифровать. Щитовидная железа, женский мужской половой да, профиль, то есть, что там у нас происходит. Биохимия, Соответственно, состояние ЖКТ раз несколько лет проверять. Ну, вот это вот все долго, уныло, занудно вам поможет классно выглядеть, вот быть бодрым, быть позитивным, чтобы огонь в глазах был и так далее. Да, К сожалению, это никак не связано с посещением косметолога напрямую. Это уже ваше личное дело, ваша личная работа, а если вы этого не делаете, это ваши личные проблемы. Вы можете лишь слегка как бы штукатурочку подделать, но если вы изнутри сыпитесь, к сожалению, это будет заметно. Вот. Ну, такая данность, это, я думаю, всем понятно, ну, и я вполне понимаю, что не все готовы к этому, это нормально. Я против, вот говорю, я, я не из тех, кто нету да, шести кубиков, пошел вон там, да, mm -hmm. то есть вот, ну это глупости, то есть я против вот этого нездорового какого-то фашизма, в том числе ЗОЖ-фашизма и так далее, это, конечно, не можно ли... путь ну, странный. Мы, мы проговорили о важности ухода, можно ли поддерживать э, эффект уколов за счет ухода? Mm -hmm. Но конкретный эффект нет особо, но если только мы не говорим, например, о отвыкании от мимической какой-то привычки, здесь, mm -hmm. безусловно, можно. То есть мы можем неплохо, достаточно ну, расслаблять какие-то мышцы, массажами и так далее. Да? И, в принципе, возможно, нам батулинотерапия будет нужна реже. Это плюс. Mm -hmm. Вот. Но касательно вот процедур, например, филлеры, ну, уход мы никак не отменяем, но вряд ли это возможно вот как-то ну, скоррелировать. Осанка сильно нам нижнюю третью поможет поддерживать да, в хорошем состоянии, как и контроль веса. Это вещи такие глобальные, но их никто не любит, поэтому по сути своей, в общем, это опустим их как маловыполнимые. Потому что у кого все хорошо, у того и так все хорошо, у большинства ничего не хорошо и люди не готовы ничего с этим делать. Вот. Ну, это нормально. Это, это жизненно вполне, ну, как бы у каждого да. свои приоритеты в жизни, это вполне нормально. Вот. Поэтому, по сути, улучшать нет, но mm -hmm. выглядеть свежее, конечно, надо начинать с домашнего ухода, с правильной подборки домашнего ухода. То есть это даст вам свежесть, свежий вид. Вот. Борьба с пигментом, с сосудами. Следующий mm -hmm. пункт, который, если у вас присутствует, кожа будет выглядеть хуже. И вы будете выглядеть лучше, если вы их победите. Вот. Это, благо, несложно. И здесь маленькие деньги вложенные, ну, небольшие по косметологическим меркам, дадут хороший результат. По сути своей я бы начал с этого. То есть, если вам предлагают 5-7 мл филлеров сходу в там в лицо, да, надо подумать, надо сильно взвесить. Вы должны понимать, что будет обратная сторона у этой медальки. Mm -hmm. Нужно ли вам это? На такую сумму? что вы можете на эту сумму себе позволить другого? Все ли у вас закрыто, все ли у вас решены потребности, да? Может быть, вам лучше с качеством кожи поработать, да? Вот, может быть, вам лучше какие-то морщинки убрать там вот локальные, и вы уже будете выглядеть свежее. То есть я вышел от малого к большому в плане финансов. Но при этом я такие процедуры я ставлю все-таки на первое место, которое дает вау-результат. Ну, то есть, ботулинотерапию сделали, о, человек сразу помолодел, уже хорошо. На этом фоне, может быть, какие-то проблемы у него и отпадут, тогда зачем дальше копошиться? То есть, зачем начинать с курса профилактики, на мой взгляд, это субъективно, mm -hmm. когда можно внести какие-то большие штрихи Сразу человек э, будет у него лучше настроение, он будет лучше выглядеть, а дальше уже дошлифовывать. В какой-то момент он, может быть, скажет, слушай, да хороший, я так уже доволен всем. Вот. Я не дозаработаю, но я как бы... Я, я выиграю, потому что человек будет мне доверять и скажет, что вот этот парень меня не разводил, не начал с какой-то мелочего-то. И, и как бы отношения хорошие, а всех денег не заработаешь. То есть, опять же, не знаю, я мужчина, мне нет проще в этом плане. То есть вроде кормилец, но мне что там нужно? Ну, ношу я там по пять лет одной и ту же там футболки, там рубашки, там, чтобы брев... ну, ну, что мне еще нужно? Это у женщин там ту сумка такая, сумка сякая. Вот им надо зарабатывать, да, вот на самом-то деле. А так ты что, простой? человек, там какие радости простые все, кроссовки беговые купил, вот радуюсь уже, поэтому я как-то про деньги, ну, спокойно отношусь к этому, мне не нужны, мне неплохо бы миллионы, но не такой ценой, если я начну из людей их выжимать, то у меня половина людей разбежится, так у меня огромная база, и люди все время приходят, и я спокоен. А так я буду цедить, каких-то там 30-40 богатых тетушек, вот, наступая ну, на горло собственной совести, зачем это нужно. Ну, сейчас ладно, не обо мне речь, опять я куда-то уплыл. Давайте продолжим. Да. Какие есть возрастные ограничения и противопоказания у инъекций? Касательно противопоказаний, есть абсолютные противопоказания. К ним можно отнести... А вот заболевания в период обострения mm -hmm. раз, беременность, и лактация два, никаких исследований на эту тему нет, не будет, вот это будет всегда противопоказанием, судя по всему, вот, ну возраст до 18 лет мы не имеем права делать, да, по сути своей. На этом такие вот крупные противопоказания инфекции мягких тканей, хронические очаги инфекции это опасно, достаточно проводить вот какие-либо инъекции, герпетическая инфекция в стадии обострения, тоже мы говорим, что давайте переждем. Но ну, вот, в принципе, наверное, из больших противопоказаний я, наверное, перечислил самые такие популярные, все, которые есть, вот, по сути, своей. Вот, это абсолютно. Относительные противопоказания, повторюсь, первый большой момент. Если вы склонны к отекам, очень аккуратно отнеситесь к филерам. К ботулотоксину тоже отнеситесь очень аккуратно. Не надо, первый вот если плотная кожа, отечная такая, да, женщина такая тяжелые мягкие ткани, от того, что у нее прорезалась по одинокой маленькой морщинке, зачем ей там все глаза расслаблять там? Ну что это, что это изменит? То есть кроме того, что мы ухудшим лимфоотток, ничем не получим на выходе, к сожалению, да? То есть это ее не портит. Не портит это ее, да? Тогда мы не лезем. Если у нее там какие-нибудь брови там так вот сходятся, у нее только мясистое лицо и тут еще брови или на лбу несколько таких прорезанных глубоких морщин, да, вот конечно там мы логично ботулотоксином можем хороший результат получить. Но вот повторюсь, филлеры и ботулотоксин для отечных лиц это, скажем так, вариант, который надо с осторожностью рассматривать, очень дозированно, от малого к большому, чуть-чуть. Потом через две недели второй этап коррекции проводим, еще добавим, если надо. То есть, mm -hmm. чтобы нам не переборщить. Раз. Это относительное противопоказание. Если вы молоды и хороши собой, и вам предлагают, повторюсь, 5-7 мл филлера в лицо вкатить, надо развернуться, то есть надо понимать спросите у доктора, там давно ли она в отпуске была, или а какой вы сейчас хотите пару обуви, да? вот, может быть, вам машину надо пара менять. Вот, то есть, что, что привело к таким выводам? Вот. Если человек действительно верит в то, что это нужно делать, но ну, от него точно надо бежать, он фанатик, он, он плох. Вот, то есть это фанатичный человек, от него лучше держаться подальше. Если он человек меркантильный, но ну, с ним можно договориться, меркантильность можно понять, вот опять же, да, вот как бы, вот это, ну, более жизненная история. Но в любом случае не надо, да, не надо так или иначе. Mm -hmm. Вот, это тоже относительное противопоказание. гипотереоз довольно важная история, при которой у нас есть повышенная склонность к отечности, ровно как и инсулинорезистентность, кстати, устойчивость к инсулину. Избыточная выработка инсулина способствует задержке жидкости в межклеточном пространстве, и опять же, те же самые отеки. Поэтому, если у вас этим проблемы с филерами и с боталотоксином вам придется быть очень аккуратным. Ну, вот так или иначе. Вот это важная вещь вполне себе. Ну, понятно, противопоказаниями будут в плане отеков еще почечные проблемы, но не так часто мы видим людей с этими реальными почечными проблемами. Вот. Если вы через 2-3 недели собираетесь куда-то лететь, с филлерами повремените, потому что может быть э, септический компонент, и вы останетесь в какой-нибудь жаркой далекой стране, да, где врачи работают тоже очень по-разному, ну, в какой-нибудь, не дай бог, там, куда-нибудь, Франции, например, да, казалось mm -hmm. бы. Вот, вот там, там помы, помыкаетесь вы с врачами. Вам там, ну, у них очень простой подход, да, пока не помер, ходи. Ну, как бы, ну, поживите, посмотрите. Мне кажется, ну, Азия вот. в Азии в этом случае еще хуже. Возможно, да, возможно. Но и вы натерпитесь, я повторюсь, там во многих европейских странах, ничего хорошего вы там не увидите. Повторюсь, врачи там имеют совсем другие практику, базу, они гораздо самодостаточнее, лучше зарабатывают, и их слово «закон» и от них все зависит, то есть без его их бумажки вам ничего в аптеках не продадут, ничего не сделают, поэтому там очень с большим всмомнением часть врачей. И конкуренции там далеко не так, она выпиющая, чтобы все были такие очень развитые, могу сказать. Поэтому европейская медицина, что она прям в разы лучше, и терапевтическая, это, я уверен, что довольно существенный миф. Вот. Но тут надо сильно взвесить. Поэтому не надо, не рискуйте, подложите, прилетите, спокойно сделайте. Вот тоже mm -hmm. противопоказание, безусловно, ну, относительное. Если я начинаю там, делать уколы, например, в 30 лет, через uh -huh. 10 лет они будут также эффективны для меня? Ну, скорее всего, мы снизим кратность повторных инъекций чего-либо. Это касается и ботулотоксина, скорее uh -huh. всего, ну вот, и филеров точно, потому что определенные изменения в тканях будут формироваться, мы будем стараться делать повторные процедуры, когда уже ушел эффект от предыдущей процедуры. Тогда uh -huh. мы делаем повтор. Вот. В противном случае мы будем иметь некий накопительный эффект, который неизвестно когда перестанет вас радовать. И самое главное, что когда он перестанет вас радовать, довольно сложно будет отыграть это все на исходное, откатить. Потому что изменения в тканях уже достигнут той степени выраженности, что самостоятельно они либо не, в полной мере не ремоделируются никогда, либо на это потребуется несколько лет. И нам придется подключать физиотерапию. То есть в этом плане мы скорее снижаем кратность инъекций с возрастом. А если мы говорим о каких-то глобальных инъекциях, тех же филеров, например. Если mm -hmm. мы говорим о какой-то биритализации, мезотерапии, ну, конечно, зрелой кожи это более необходимые процедуры, вот. ну, на мой взгляд. Mm -hmm. а, кратность, например, токсина она какая минимальная? не ми, минимум раз в 4 месяца минимум, да, то есть перерыв мы делаем, а дальше мы смотрим. Когда вот полностью результат у вас сошел, и вы можете былые мимические движения в полном объеме воспроизводить, походите так 2-3 недели, чтобы мышца полностью восстановилась, и повторно mm -hmm. идите на ботулинотерапию. Вот, тогда это будет результат, который, ну, скажем так, вас порадует, мышцы не будут в полной мере как-то вот расслаблены все время, да, они не будут полностью атрофироваться, вы увидите хорошие результаты. То есть, по сути своей, вот такая тактика, она будет правильная. Вот, ботулинотерапия, таким образом, это вот раз в такой период времени. Держится у вас 6-8 месяцев, он прекрасно. На средний период, сколько держится ботулотоксин, около 3 -х месяцев, но ну, редко mm -hmm. больше. Дальше вы имеете дело с отвыканием от мимической привычки. Отвыкла прекрасно, у вас может и год результат держаться. Не отвыкаете, с детства вы там хмуритесь, например. Ну и будете вы иметь результат три-четыре месяца. Ничего страшного, три раза в год сделали боталотоксин, не такие уж колоссальные траты эмоциональных сил, денег и времени. Вот, в общем, будет хороший результат. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Мне кажется, все люди свойственно себя разглядывать и зачастую видеть того, что нет. Ну, то есть, как определить, что реально пора идти там, на уколы красоты? Да никак, это вещь субъективная. Кого-то не беспокоят никакие морщины, да? кого-то сильно беспокоят. Кого-то они сильно портят, кого-то они не портят вообще. Кто-то борется с какими-либо эстетическими дефектами и в какой-то момент переходит ту грань, когда скажем так, результат лучше, чем отсутствие результата, да? Кто-то идет по пути натуральности и выглядит довольно скверно уже в раннем весьма возрасте, да? У кого-то есть такой потенциал, что ему лет до 45 вообще можно только уходовыми делами заниматься. Качество кожи поддерживать, да, перестраивать кожу там вот. А кому-то уже лет 25-30, по большому счету, возможно, какие-то можно нанести нюансы. Ну, банальный пример. Если у пациентки, например, очень узкие губы, это явно делает ее некрасивой с точки зрения ну, общепризнанных канонов, и ее само mm. это смущает. Конечно, восстановив объемы, мы получим хороший результат. Но в этом смысле каждый, конечно, спляшет, мы можем долго говорить о том, что вот все это навязанные стереотипы да, это так, это навязанные стереотипы но никто же не говорит, то есть конечно можно ходить 30 лет в одном и том же стиле одежды но для женщины это вряд ли будет хороший выбор с точки зрения ну как, с точки зрения восприятия ее обществом, да, если она достигла того уровня дзена, когда ей вообще пофигу, ну и слава богу, но как правило не достигает, да, вот опять же и здесь момент такой вот как, как если можно что-то поменять, то конечно это будет хорошо смотреться. Ну, грубо говоря, можно сколько угодно говорить о э, гендерных стереотипах, о шовини... что это шовинизм и так далее. Но там, ну да, хорошая грудь, там, ну, 99% мужчин, никто не скажет, о господи, что это у тебя тут спереди, вот это вот. То есть, ты скажешь, вау, классно. Ну, вот, то есть, э, возможно, это будет избыточное внимание к себе приковывать, возможно, в первую очередь. Ну, так мы вот, гендерно устроены, да, вот. То есть, поэтому, если женщине хочется нравиться мужчинам в среднем, конечно, в первую очередь, это харизма, подача себя, да, вот почему многие женщины там в 40-45 лет выглядят совершенно великолепно и лучше, чем 20-25-летние. Да, потому что есть харизма, появляется стиль, вот этот класс появляется у женщин. Если она его не растеряла, да, к этому вылазу, mm -hmm. можно очень выглядеть посредственно, да, то есть потерять вообще всякий задор, запал и вообще растерять себя. Но вот действительно, вот, ну, как бы, есть какие-то стереотипы, которые мужчинам нравятся там. Чувственные губы, не губищи, но когда они есть, да, они, ну, нравятся мужчинам, да, и так или иначе. Какие-то пропорции лица тоже эстетически могут ну, смотреться лучше, тогда и в молодом возрасте можно это поддерживать. Почему нет? Ну, вот, в общем-то. Глупо, повторюсь, это все э, навязанные, да, стереотипы. Но mm -hmm. то же самое говорить о том, что нет, ты женщина, ты равноправно, э, не брей ноги, не ходи на каблуках, зачем тебе это нужно? Что ты вот, из себя пытаешься корчить? вот, Это дело личная женщина. Если она хочет выглядеть как супер-женщина и хочет нравиться там, мужчинам, ну, почему нет? То есть, опять же, повторюсь, любой фанатизм плохо тут вот такие дела. Я слышала про такую процедуру, как мезотерапия. Ну, то есть uh -huh. это что-то похожее на биоревитализацию или это совсем недостойная процедура? Это, это достойная процедура введения каких-то веществ внутрикожно-лекарственных. Да? Безусловно, эта процедура очень хорошо работает по проблемам, когда, например, есть какая-то проблема, с которой мы боремся введением каких-то активных ингредиентов. Ну, например, у нас есть пигментация, к примеру, и мы вводим осветляющие компоненты не только в верхний слой кожи при помощи mm -hmm. крема в эпидермис, а если пигмент находится более глубоко, залегает в более глубоких слоях кожи в дерме, вот мы вводим туда мезотерапевтические действующее вещество, осветляем, например, Кожу, да, хороший результат. Например, если мы хотим убрать некоторое количество жира, то же самое, мы вводим вещество, которое расщепляет мягко жир и получаем улучшение тома лица, просаживание вот носогубных валиков и так далее. То есть мезотерапия прекрасно работает. Она может идти как такой подкорм кожи, тоже неплохо. Она стимулирует кровообращение, это однозначный плюс, особенно если делать сосудистый компонент в области шеи еще проходить, да. Mm -hmm. Супер, это хорошая история, то есть это такое иглорефлексотерапия отчасти. Вот, поэтому мезотерапию, я бы не списывал со счетов, но не стоит рассчитывать на то, что вы сделаете несколько раз мезотерапию, и это изменит вашу жизнь раз и навсегда с точки зрения эстетики. Конечно, это не так. Вот, поэтому это хорошая вспомогательная процедура, когда основные задачи закрыты, когда вы в целом себе нравитесь и готовы тратить время и финансы, на то чтобы ну, ухаживать за собой, поддерживать лучше внешность, что-то вот ну немножко доводить нюансы какие-то, это классная процедура, да, но не надо думать, что сделал несколько раз мезотерапии, лицо должно поменяться, так не бывает. Мне казалось, что она вообще очень долго такое, как сказать, много нужно сделать раз, чтобы был эффект. Ну то есть там мне казалось, что это было типа 10. Ну процедур. надо, так или иначе, как, как правило, да. Почему? Потому очень слабенькая, так, вот нормально слышно меня, да, видно? Да, у меня тоже зависал, угу. да -да -да. Ну вот, то есть в любом случае, поэтому несколькократная процедура она сильно, к сожалению, сильно вас, ну, не преобразит, да. Надо делать ну, довольно много раз. Или путь номер два, возьмите и делайте это, ну, в клинике в той же самой при помощи дермороллера, да, который Наносите действующее вещество, прокатываете mm -hmm. барабан такой с иголочками плотненько, все, куча микроперфораций возникает, действующее вещество туда проваливается, и потом еще наносите снова мезотерапевтический коктейль, тоже путь. Вот так можно получить более чуть стойкий результат дополнительный. Но это многократная процедура, то есть 3-5 раз это тот минимум, который надо сделать. Дермароллер дает вау-эффект? Дермароллер, если долго, заунывно и мощно им поработать, да, дает хороший результат. А почему долго, мощно и заунывно? Потому что по большому счету нам нужно на обрабатываемом каждом участке да, угу. обновить какой-то процент кожи, чтобы это было заметно. Ну хотя бы процентов желательно 15 хотя бы, да, чтобы угу. получить такое обновление, от чисто механических проколов, надо очень часто это проходить. Поэтому вы прокатываете его в одном направлении, ну, вернее, врач, в другом направлении, по диагонали, на маленьких участках. Если вы весь лоб вот так вот просто покатаете, там, 10-15 раз, вы получите обновление, там, полпроцента кожи. Ну, что вы, конечно, вы этого не увидите особо. Вы увидите результат на фоне подотечности, который будет сохраняться на протяжении первых двух-двух с половиной недель. Поэтому, по сути своей, вот тогда увидите, что «ой, как хорошо у меня все, Но потом э, такие пациенты говорят, что «ой, а где же мой результат?». Поэтому, по mm -hmm. сути своей, классная методика, мало побочек, но надо действовать довольно занудно, маленькими участочками, очень интенсивно. Вот. Я, поскольку несколько лет дермароллером плотно занимался, и преподавал его, вот, да, то есть со всех сторон его посмотрел. Хороший гаджет, многолетний. Вот. Когда вы делаете, например, какое-то лазерное воздействие, ну, например, даже фракционный лазер, у вас еще mm -hmm. есть остаточное тепло, которые частично рушат мягкие ткани тоже, да, коллаген. Он обновляется в большем проценте. Плюс гораздо плотнее вы можете небольшим количеством проходов обеспечить травму, да, более интенсивную. Поэтому дермароллер имеет свои преимущества, имеет свои недостатки, как и все методики. Он прост, он недорог, это плюсы. У него короткая реабилитация, с ним невозможно напортачить максимум, что можно не доделать результат. Поэтому довериться mm -hmm. можно любому косметологу, в то время как для инвазивных лазерных процедур я бы сильно повыбирал специалисток бы кому не пошел, мягко говоря, вот сильно бы повыбирал, иначе тут можете влипнуть в неприятную историю, Ну, на мой взгляд. То, что я, по крайней мере, лицезрию иногда. Вот. Ну, и у нас спросили про препарат, у нас осталась буквально одна минута, у -у -у. можно лишь что-то ответить. Так, а что, про, что так. спросили? Какие мезотерапи... мезотерапевтические препараты предпочитаете? Ну, я люблю МД-комплекс, люблю мезолайн по сути своей. Вот если говорить о филоргу, люблю тоже. Вот, ну, вот, наверное, так вот, если чуть-чуть чуть-чуть, быстренько ответил. Ну mm -hmm. вот, надеюсь, неплохо поговорили. Простите за Лирику, но прямой эфир на той прямой эфир – это не лекция, да? Вот, если вам интересно подробнее о красоте кожи изнутри, пожалуйста, у меня есть. Вот, вы хотели выбирать вебинаров, их есть у меня, вот, посмотрите, почитайте анонсы в вечных сторис, вот, там mm -hmm. можно подробно самому, помочь себе самому изнутри, скажем так, вот, выглядеть лучше. Ну вот. Да, заходите вот. на страницу Андрея, смотрите, покупайте вебинары. Покупайте, да, как, как чумак.